А перед началом этого видеоролика, хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС-группы. Всем привет, сегодня я вам покажу крутой скрипт для Bubblegum симулятор. А Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачен, также ссылочка на него будет в описании. А, и также, кстати, в новой версии убрали ключ. То есть, теперь можно заходить без ключа. В принципе, очень удобно сделали. Вот. А, значит, скрипт у нас находится вот здесь, в этой вкладочке. Scripts. Нажимаем сюда. И ищем вот Bubblegum. Нажимаем. А, заинжектиться нужно, я забыл. Так, нажимаем Inject. Все, сейчас он заинжектится. инжектится кстати, он автоматически. Вам даже ничего не нужно делать. Не скачивать никакое приложение. Так, все, заходим сюда и нажимаем Bubble Gum. Все отлично, вот он, скрипт появился. Но единственное, что тут только 4 функции получается. Даже можно сказать 3. Довольно мало, но в принципе я думаю, они самые основные самые полезные. А, так, давайте начнем с первой. Это автофарм bubble, то есть жвачки. То есть он автоматически будет надавать жвачку. Ну, как видите, в принципе, все работает. Так. У нас продажи x2 вроде бы вот в этом портале. Давайте глянем. Да, все отлично. Так, у меня уже 3 ляма. Давайте продаем. И как видите, все продалось отлично. Все работает. Так, значит, следующая функция у нас идет а, Farming Drops. А, Ради. Смотрите, смотрите, получается, вот здесь нужно написать радиус, какой вы хотите. Допустим, давайте напишем 1000. После этого, как вы написали радиус, а фарма. Нажимаем фарм Drops И как видите, он автоматически тпхается и собирает, получается, гемы. Ну и монетки тоже, в принципе. Что ему попадется на, пу на пути, то он и будет собирать. В принципе, довольно неплохо. Я вот думаю, получается, когда выходит новый остров, обычно нужно же всегда сначала немного пофармить, получается, новую валюту самому побегать, пособирать. Вот. И, в принципе, я думаю, вот эта функция будет полезна, когда будет выходить новый остров. То есть, как только новый остров вышел, вы убег... бежите туда, включаете вот этот фарм, и зарабатываете очень много новой валюты. В принципе, довольно, я думаю, выгодная схема. Так, давайте отключим. Э -э так, давайте сделаем ресет, чтобы оказаться на спавне. И сейчас я вам покажу как можно автоматически открывать яйца а значит смотрите а есть вот такая функция вот я ее включил как видите она не работает а, но чтобы она работала нужно подойти к самому яйцу прям впритык вот я бы дошел нажимаем оп, как видите все работает и он автоматически сам открывает яйца и довольно кстати быстро потому что я думаю если бы вы сами без автора открытия открывали у вас бы намного дольше открывалось но вот как видите, с автооткрытием намного быстрее открывается, чем вы открывали без. А, ну, в принципе, у меня на этом все. С вами был, как всегда, AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.